Братья одного народа цельны, как сжатый кулак из пяти пальцев. На сегодняшний день нам из курса истории известны названия айратских государств, существовавших в 17-18 веках – Калмыцкая или Тургутская, Джунгарская, Кукунорская или хушутская. Однако мы неправильно трактуем понятие айратских государств. Как же правильно говорить? В этом вопросе ничего сложного нет. В 17 веке, когда часть айратов откачевала из Джунгарии, через несколько поколений сформировался калмыцкий народ. Так мы привыкли думать, но это заблуждение. Во-первых, ушедшие на Волгу улустные люди Тайши Хоурлюка в подавляющем большинстве являлись тургудами. Соответственно, привулские земли, занятые тургудами, назывались Тургутнутык. Во-вторых, согласно законам 1640 года, земли от Кавказа до Монголии признавались территорией действий Иикица-Джинбичик ⁇ единое конституционное пространство. В конечном итоге, тургутские земли и права были официально закоплены законом завулскими тайшами где в свою очередь правители Айратов сами договаривались с правительством России. А где же дербеты? В это время дербетские таши служили зюнгарским хунтайджам. Дербеты по древней легенде имели общего предка с и соответственно у них был единый клан, в руках которого сосредотачивалась власть. Этот клан назывался Цорос, но управление все равно оказалось в руках зюнгара. Но об этом мы напишем в другой раз. Зюнгары Поскольку занимали доминирующее положение, в русскую историографию вошли как джунгары, а все население джунгарского ханства автоматически называлось джунгарами. Сами же айраты называли джунгарское ханство докшин джунгарнутык, дословно грозное государство Джунгара. История за хашудским ханством фактически аналогичная. В 17 веке большая часть хашудов ушла в Тибет защищать учения Будды и Далай-ламу. После победы айратов и Далай-ламы было принято решение остаться в Тибете. Айраты-хошуды разместили свои юрты в районе озера Кукнор, а сами айраты стали называться в Тибете как кёкнорн хошут или хошут -нутук». Стоит сделать вывод, что даже после разделения айратов на три крупные группировки от восточноевропейских степей до Монголии, от Монголии практически до границы Индии, народ основал себя единым этнополитическим целом. Отдаленность смогла ярко продемонстрировать не только силу айратского оружия и единства, но и глобальное мышление доминировать, находясь в меньшинстве. Государство Четырех Айратов не перестало существовать, а раздвинуло свои границы и зоны законов и Кыцааджимбичик. Пошло в историю многих народов России и Азии. Наш материал написан на основе многих документов в сочинении Габан Шараба, Батру сказания о Дербе на Айратах, жизнеописания Зая Пандиты, Раднабадра, законов 1640 года и так далее. К справке, а что такое калмыцкое ханство? Это понятие появилось не так давно, раньше русские всех айратов называли калмыками или торгутами, поэтому закрепилось название «калмыцкое ханство». Но это не повод говорить «би ойрат хальмык беше». В Сибири наши предки, деды, праведы гордо несли имя калмык. Нам следует продолжать дело наших предков и с гордостью говорить «я калмык, а значит айрат». Если мы будем говорить и думать «би ойрат», то последующие поколения уже наших внуков станут айратами. Но самое главное – это понимать, кто такие айраты. Это люди, сплоченные единой идеей. Современного калмыцкого это слово переводится как «близкий» – «юэрды». Так будем же мы все друг другу близкими. Теперь это решение полностью зависит от вас, дорогой зритель. Команда канала ZAN Online благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков.